Всем известно, что система кондиционирования и вентиляции автомобиля требует периодической очистки. Компания «Супротек» сделала для этих целей инновационный продукт – очиститель системы кондиционирования воздуха. Его основные преимущества заключаются в том, что, во-первых, он тщательно очищает от грязи систему кондиционирования. Во-вторых, он удаляет э, болезнетворные бактерии, которые провоцируют неприятный запах в автомобиле. Этот продукт уничтожает плесневидные грибки – и самое главное, уникальное отличие этого продукта в том, что он убивает вирус гриппа, что особенно важно в весенний и осенний период. Ну, у меня автомобиль практически полностью обработан составами э, компании «Супротек». Э, недавно вот совсем э, залил последнюю ударную дозу в э, мотор, а сейчас, поскольку на улице уже вот, как-то очень сильно похолодало и что-то в носу у меня зачесалось, Решил обработать еще и систему вентиляции очистителем системы с компонентами против микробов, чтобы как-то вот хотя бы в машине себя чувствовать чуть больше защищенным. Так, устанавливаем минимальную температуру, отключаем кондиционер и минимальная скорость вращения вентилятора. Рециркуляцию включаем в системы, коробочка у нас используется как подставка. Сюда вот так вот вставляем флакон. Ну, собственно, установили и запускаем. Вот до щелчка. Ой, вкусно как пахнет. Теперь надо на 10 минут из машины выйти. Так, ну вот прошло положенные 10 минут по времени. Теперь машину мы глушим, приоткрываем двери и 5 минут проветриваем салон. Использовать продукт очень легко, достаточно следовать инструкции. Процесс протекает очень быстро, в течение 10-15 минут. При этом в автомобиле не остается ни бактерий, ни вирусов. Кроме того, продукт обладает пролонгированным действием, которое сохраняется в течение месяца. Супротек. Добавь в жизни.